Значит, я хочу сейчас забрать у него максимально всю технику. Так, Apple Watch, Apple Watch. Все эти зарядки от макбуков. Какого хера? Бля, денег нет, нихуя! Брат. Катя, блядь, у нас хату, обчистили, ёбан! Ребят, всем привет! Но ну, а прежде чем мы начнем, хочу напомнить про свой розыгрыш. Если твой комментарий никто не лайкает в течение двух часов, то ты получаешь от меня одну тысячу рублей, плюс бесплатный пиар. Будь то ВК, телега, может, я там распишусь у тебя на стеночке. В общем-то, пиши абсолютно все, что захочешь. Я все, конечно же, пролайкаю. Но я желаю тебе удачи. Мы переходим к видео. Пау, ребят, всем привет! Вы на канале Макс Рей. Да-да-да! И сегодня будет долгожданный пранк, который абсолютно все ждали. Я очень долго про него рассказывал. Я очень долго думал, делать его или нет, потому что это очень жесткий пранк. Что из него получилось? Вы можете посмотреть дальше видео. Хотите ли вы видеть видео про сборочку вот этого ПК? В общем, голосуйте, а мы приходим к видео. О, ребята, меня уже звонит Максим. А, не ушел? Да. Что да, поднимайся. Хорошо, давай. Уже скажи. Привет. Здрасте. <свят> <свят> так подожди, а вы куда <свят> сейчас сами идете? Что вы сейчас будете делать? А, ну, Спасибо. мы сейчас идем на кироскутеров кататься. А потом, когда ты мне позвонишь, хорошо. я буду навязчиво говорить, потому типа, что я, я хочу домой. Так, а мне нужно сейчас придумать, куда поставлю камеры. Значит, плэд, куда же да. можно поставить? <свят> Все, ребят, в общем, Катя ушла. Сейчас я быстренько ставлю камеры и навожу тут, грубо говоря, порядок. Ну. По-своему порядок. Значит, я хочу сейчас забрать у него максимально всю технику, спрятать ее туда вот шкаф. И, Ну, просто чтобы заснять его лицо, когда он просто зайдет. Помню, что тут должен лежать его MacBook, а его здесь нету. Помню, что тут стоит лампа, а ее здесь нету. Помню, что тут. Ну ладно, утюг можно и оставить, я не знаю. Ладно, сейчас быстренько тогда начинаем это все тырить. Кажется, кража на становится настоящей. Тут свет. О, да. Так. Куда же мне это все нужно? можно будет спрятать? Так, я думаю... О, тут какой-то у него рюкзак есть. Как раз таки... И заныкаем в этот рюкзак все его добро. Все-таки так, наушники, дрон, конечно же. Быстро сейчас его засунем вот так вот, аккуратно. Прячем батареи, тоже унесем с пультом. Неудобно это делать, все... Ой. да вот красивенько, вот так вот. Ух ты, лки-палки, ну так, Apple Watch. Apple Watch. Значит, все зарядки эти тоже заберем. Ого! Все эти зарядки от макбуков, от дрона. Ой, да ладно, весь переходник давайте заберем. Мне нужно это сделать все максимально быстро, потому что они могут вернуться, я не знаю, с минуты на минуту. Ну как, грубо говоря, с минуты на минуту. Так, здравствуйте. Ты ч ⁇ Эй, слышь? Стой, стой, стой, стой, стой, стой. О, остановился. Так, все, молчай. Все, заберем тебя быстренько. Блин, надо быстро решить этот вопрос. Надо очень быстро решить этот вопрос. Куда бы его... Куда бы его заныкать, ну? Mm -hmm. О, придумал. Так, внимание. Ох ты, елки палки Сколько там всего? Смотрите, мы берем вот как-то так накрываем. Uh, ёперный бабай. Да, я просто, я просто маг, я шеде шедеврал. О, смотрите, и теперь никто в жизни не догадается, что тут что-то есть. Ну только если вот так вот посмотреть, да. Оп. Тут видно, что у него тут. Что он просто под наклоном здесь. Остались последние штрихи. Нужна какая-то иллюзия, я не знаю, того, что тут все. Ну, что тут как везде. Значит, какашка сюда. Эту тряпку сюда. Не знаю, что пусть оно валяется тут. Значит, тут, как обычно, тут это можно вот так вот уронить как-то. Хрен его знает. Вот так, вот так, значит... Значит, стул можно... Вот так вот сделать. Вот таким вот оставить. Что еще? Кровать. Вот так вот. Так. Подушки, значит, наволочки я искал деньги у Сани под матрасом. Но ну, обычно у миллионеров они там. Обычно они там. Значит. Че, эту хреновину вот так вот выдерни, вот так вот кинем ее. И вот эти вот все диски, вот так вот возьмем, вытаскиваем провода, все эти шнуры. Всю эту хреновину. Вот так вот вы, выпердали, просто вот выпотрошим это все. О! Это так вроде делается, значит Здесь, Здесь, значит, это у нас Открывается как-то. И не буду туда лезть. Блин, я вот сейчас зашел, я бы сейчас поверил, честно. Еб твою мать. Боже, оно все так открыто и все так реалистично смотрится. Ладно, все, ставлю сейчас быстро камеру под одеяло. И все. И ухожу отсюда. Крокодил, крокожу, и буду крокодить, я крокодил, крокожу И буду крокодить, я крокодил, крокожу, и буду крокодить я крокодил крокодил. Так вот, все, так стоять. Вот теперь мой перфекционизм пер... доволен. Так, теперь мы нужно быстро творить. Всё, и быстро подниматься. Так. Быстро выходим. И все. Побежали. Так, все, дверь я оставлю прикрытой, чтобы. Саня сразу же испугался, и я пошел, пошел наверх. я даже, я даже обуться, если честно, нормально не успею. А, а ч дверь открыта, В смысле открыта? Какого хера? это за херня? Какого хера, блядь? Как? Ты дверь что не закрыла? Я закрывала! Где мой вакбук, блядь? Он, блядь, где все вообще? А где документы ну, наши? Квадрокоптера нету, нихуя вообще! Какого хуя ментально надо Блять, на Блядь, нет, звони маме, звони папе! Как... Какой маме? Звони, как, маме, как звони Папе, Зачем? Чтобы они тебе сказали, что делать в такой ситуации. Зачем мне так, что это не Ставь лайк, подписывайся на канал. Что, что такое? Да не мне. Почему? Это что нет. ты улыбаешь? Так просто. Что больное? Это правда. Блять Кать, ну ты, блять ты серьезно? Да. Бля, нормально, что бы он последний, у меня там нахуй? Кать, а ты нормальный вообще? Блядь, у меня просто сердце, где телефон, где все? А Максим, ты как ты это все? Кто? Максим. Максим! Максим! Всем здрасте! Ты нормально? ха ха Дядя, чтоб ты понимал, я это готовил? Чтоб тебе не соврать, где-то еще с марта, ну где-то где с апреля. Да смотри, ты понимаешь, когда, бля, просто приходишь в хату, тут нихера нету, просто нихера нету. Ну боже, ну это все равно, ну это пранк, это же не по-настоящему. По-нароку, слава богу, боже, это знаешь, когда... Слушай, э, смотри, это тихо, Макс, не перебивай меня, не брааааа! Это когда, типа, вот ты, у тебя все забрали, у тебя нету, и тут бах, все вернулось. Вот, вот, так, вот такое чувство. Да? Только да? такое да. не всегда бывает Самое да. минус Что ж, ребят, и... всем большое спасибо за просмотр Я надеюсь, вам понравилось это видео Если так, то жмите лайки Пишите комментарии Если что, все песни будут в описании Так что ждите, смотрите, чекайте Если кому-то что-то понадобилось Ну а всем спасибо за просмотр Всем пока